В смысле мутно. что-то гремит. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители! Меня зовут Тайна НЛО. Удивительно много скрывается в лжи. Но этот необычный видеосюжет засняли очевидцы. В Российской Федерации в горах нашли самого древнего монстра, который спал, может сказать, около тысячу лет, но он проснулся одна необычная гора его притянула в этой горе скорее всего находятся такие же как и он около сотен эта гора спала древний вулкан который застыл теперь обитает такая необычное существо но объяснить очень тяжело то что этот монстр реально попал на камеру как и где он мог проснуться, никто не может объяснить. Мне кажется, что весь мир – это загадка, и не объяснить тот факт, что мы с вами видим. Но это только начало о том, что предсказывали люди, что на Земле просыпаются самые древние существа на планете. Но это еще не все. Недалеко от этого места было замечено еще одно очень странное происшествия такого вы конечно не видели группа охотников и лесников увидели необычный взгляд они заметили как два инопланетных существа лежат друг на дружку эти необычные видеокадры сделал андрей сергеевич ему 57 лет он охраняет эти места от Раконьеров. Но два необычных существа, а именно инопланетных, их прозывают еще серые, самые опасные, были найдены два трупа. Что самое интересное, никто к ним и не подходил. Стояли метров 15 или 10 и рассматривали их на камеру. После этого они вызвали специальную группу, которая приехала людей и все забрали их останки что за существо их могло убить или они от холода так погибли никто объяснить не может но это еще не все помимо того что у них на руке были еще необычные вмятины скорее всего это были специально телепортирующие устройства которые они не смогли улететь но самое интересное то что никто не видел здесь никаких таких объектов НЛО. Ну а теперь самое интересное. Три дня назад в одном месте, где я еще говорить не собираюсь, было сделано очень необычное явление. Все подумали, что это, скорее всего, какое-то явление. Но на самом деле это был неопознанный летающий объект, который целенаправленно бурил на этом месте огромную яму множество очевидцев видели это необычное освещение подумали что скорее всего какой-то розыгрыш но это не был никакой розыгрыш помимо того что люди здесь видели странное явление это явление всех напугало посмотрите на этот необычный нло который очень странного типа как вы видите этот необычный нло имеет свою энергию ну то есть как дрель или бур только этот необычный НЛО после себя оставляет метров 200 вниз и земля здесь становится каменная после таких необычных дел но это только начало о том что происходит Помимо того, что множество очевидцев считает НЛО сказкой и обманом, то мы с вами наблюдаем другую картину, которая уже не скрыть ни от каких людей. Как вы это видите, можете описать на этом ролике. Но суть в том, что это только начало, которое люди утверждают, что будет еще множество тайн, которые объяснить нельзя. Необычный НЛО. Необычным оружием напугало всех жителей этого места. Ну а теперь самое главное о том, что вы должны знать. Не так давно нашли в одном месте странный объект НЛО. Посмотрите на структуру этого корабля. Вам ни на что не напоминает, скорее всего, это человеческие разработки. Не так давно в Канаде был замечен необычный НЛО корабль. Тогда же военные не отреагировали на эту угрозу никак. Скорее всего это не был НЛО, а был самый бортовой космический корабль, который был создан еще с 1999 -го года. На его постройку ушло почти 20 с копейками лет. Но этот необычный корабль перевозит 2000 людей. Его запустили из канадского старого аэропорта, самого засекреченного. Но он потихоньку начал улетать из-за виз ровно где-то 7000 над уровнем моря. Но что на самом деле происходило дальше, вы видите сами. Скорее всего это колонизация другой планеты или скорее всего люди покидают планету. Будем надеяться, что я ошибаюсь. Это мое субъективное мнение, которое я могу неправильно точно вам сталковать. Ну а то, что вы увидели, запомните самое главное. Земля, которая находится у нас под ногами, становится против нас. Ну а с вами был Тайна НЛО. Я надеюсь, вам было очень интересно увидеть и услышать. Я с вами прощаюсь но ненадолго. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну а я, дорогие друзья, с вами прощаюсь.